Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем Таро прогноз для знака Скорпион на ноябрь месяц. И сегодня мы будем работать двумя колодами карт. Это Таро Уита наша обычная колода и Таро 78 дверей. Итак, давайте приступим к раскладу и спросим мудрое таро: какие задачи перед вами стоят в ноябре месяце? Что вы должны решить? Какие события, настроения, энергии будут в этом месяце, и какие возможности. Давайте посмотрим первая карта событий, то есть не события, а задач, а энергии месяца. Три карты событий и настроений. Карта работы, карта семьи и отношений. И сразу выложим мы карты колоды 78 дверей, чтобы посмотреть события. Какие двери перед нами открывают, какие ключи нам вручают, что мы можем открыть для себя в этом месяце, какие возможности. Есть у нас. Итак, дорогие Скорпионы, приступаем. Первая карта задач. Ух ты, колесница, дорогие друзья. Задача добиться в этой, в этом месяце успеха. Задача проявить себя, показать себя, быть уверенным в себе, научиться этому, да. Карта говорит о том, что у тебя есть все возможности. У тебя все в руках, у тебя есть талант, опыт, ресурсы, знания. Ты можешь добиться в, этой, в этом месяце всего. И не только как бы в материальном плане, да, но и в духовном, потому что вот эти сфинксы, они показывают нам, что. А у нас есть темная и светлая сторона, и что мы должны их уравновесить, и тогда мы получим небывалую силу для продвижения по своей жизни. Мы можем сделать скачок, какой-то рывок прямо, да? Мы можем с одной ступеньки перескочить сразу там на с первой на третью. Вот такая энергия идет, вот такая идет задача. Давайте посмотрим по событию, через какие события мы будем делать этот рывок, какие, через какие возможности. Первая карта мир, успешное завершение одного этапа и начало нового, поездки, дороги, перемещения, когда мы получаем заслуженную награду за свой труд, в смысле вот это то, что мы получим в этом месяце, это мы заслужили, мы это заработали своим трудом, мы прилагали усилия и мы заслужили этот переход, одно у нас заканчивается и успешно начинается какой-то новый этап. Какие двери это перед нами открывает? Девятка мечей. Карта мыслей, разума, карта нашего мировоззрения. И карта говорит о том, что если ты не добиваешься вот успеха, здесь говорили, показывай себя, будь смелым, будь уверен в себе, то это только потому, что ты сидишь как в клетке, там, один или одна, что ты боишься себя показать, что боишься выйти за какие-то пределы. двери это тебе все открыты, возможность это есть, но ты почему не выходишь? Ты иди, выйди, посмотри, может быть клетка и золотая, но приносит ли тебе это радость? Карта говорит, может, пора пришла выйти из этой клетки, может, пора действовать, может, пора сделать что-то по-новому. И вот эта карта Мир говорит, что да, период один заканчивается, но ты можешь просидеть в этой клетке и не начать чего-то нового. Да? Вот здесь это важно. Давайте посмотрим вторую карту. Туз чаш Карта говорит о том, что будет момент в этом месяце очень сильно эмоциональный, когда будут даваться какие-то новые возможности, и ты будешь прямо вот, не знаю, прыгать от радости, от счастья, что у тебя вот такие шансы. Это может быть как в работе, это может быть в личной жизни, это может быть предложение там занять какую-то должность, мы здесь потом посмотрим, да, конкретно что. Но эта карта очень сильно эмоциональная, это подарок от судьбы. И карта говорит, воспользуйся этим шансом, доверяй вот миру, открой свое сердце, будь щедр и, как сказать, открыт людям. Карта очень эмоциональная. здесь эмоции могут быть как в одну, так и в другую сторону, и если вы принимаете правильное решение, то эти эмоции вас порадуют, могут быть какие-то праздники, приглашения на дни рождения, на какой-то корпоратив, на... в место, где вот собирается много людей и что-то вместе отмечает. может быть как раз ваш успех, если вы успешно что-то завершаете, или вашу победу, которую вы добиваетесь, а здесь это может быть очень приятная такая ситуация. Третья карта влюбленная, карта выбора. Карта, когда мы выбираем между одним путем и другим. Вы здесь успешно что-то завершили, закончили. У вас открылись новые возможности, даже не одна возможность. И вам нужно сделать важный выбор. Одно направление взять или другое. Одного партнера выбрать или другого. Одним способом зарабатывать или другим. Одно купить или другое, да, что-то приобрести, если вы хотите. И этот выбор очень важен, потому что вы решение примете, а потом вы будете как бы пожинать плоды своего решения. Да, кстати, я не открыла карту дверей для Туза Чаш. И здесь у нас выпадает Старший Аркан, Звезда. Карта открывает дверь в бесконечность к Высшему Разуму. И этот Разум внутри нас. Это свет нашего Высшего Я. Это наша связь с Высшими Силами. И вот через эти эмоции, да, видимо, такое будет состояние эмоциональное, вот возвышенное, что мы можем понять, соприкоснуться, что есть что-то высшее, другое, да, понять, что мы не одни, что с нами есть какие-то силы, они с нами контактируют, они на нас взаимодействуют, и это будет очень вдохновенно тогда вдохновлять нас. Если мы откроем карту к влюбленным, шестому аркану, да, выбора. Что здесь у нас, какие двери? Дверь вообще нести надо. Здесь девятка жезлов. Карта говорит, и вот эту дверь, чтобы она тебе, да, служила правильно. Установи ее вообще, да, принеси ее, при, приложи какие-то усилия. Карта говорит, что окончен какой-то проект. Или сделан какой-то окончательный расчет. Подошел какой-то этап, да, вот крайний этап. И ты получишь вот заслуженную награду, да, как нам говорили уже карта, вот здесь вот карта мир. Ты получишь вознаграждение за то, что ты предпринимал усилия. И а, также карта повторяет идею о том, что когда одно заканчивается, да, наступает новый период, открываются новые двери. И вот карта выбора, она как раз открывает вот эти двери. Давайте посмотрим а, карту. Нет, чуть на отношения еще работы не смотрели. Работы. Четверка Пентакли. Карта стабильности. Карта говорит, сохрани стабильность, не рискуй, не думай, что сейчас вот здесь, если карта задач говорит, что будь смелым, прояви себя, показывай себя, да, ну вот в работе ты можешь себя проявлять и показывать, но рисковать, хлопать там дверью, допустим, да, здесь с этим надо быть очень осторожно, потому что важно сохранить стабильность. Карта говорит, не трать лишнего, да, может быть деньги пришли, успешный проект завершен, но ты должен правильно это вложить, ты лучше купи себе, не знаю, дом, землю, ты лучше вложи это, чтобы это тебе приносило Деньги, но если только ты можешь сделать это без э, всякого риска. Давайте посмотрим, какие двери это открывает. Туз мечей, карта мыслей, карта разума. да, Новые идеи какие-то приходят, воображение у нас усиливается. И здесь карта говорит, видите, показан лабиринт и меч для того, чтобы вот, э, принять какое-то правильное решение один раз. И здесь вот касательно работы имейте в виду, да, что энергия идет, может новые какие-то идеи приходят, но вы должны понимать, что стабильность в первую очередь нужно сохранить. Но эти идеи можно использовать, направление какое-то новое взять, как-то по новому работать, да, но основная вот эта стабильность какая-то должна быть сохранена. Давайте посмотрим по любви, по отношениям. Смотрите, как интересно повторяется туз мечей. Он был у вас в работе. И он же выпадает вам на отношения на семью. Что это значит? Что работа она влияет и на отношения, и на вашу любовь, на вашего партнера, на ваших детей. В смысле, что-то в работе новое будет происходить, то, что будет менять и вашу жизнь в вашей семье. Карта говорит, будет много будет какое-то решение, которое несет ясность. В смысле, когда вы примете решение, это принесет ясность. Либо вы решение принимаете начать по-новому решать какие-то задачи какие-то проблемы это будет правильным решением карта говорит о том что если нужно да в семье в отношениях с детьми какие-то вопросы решать то это надо делать уверенно быстро и решительно давайте посмотрим какие двери это открывает король мечей смотрите меч и меч Мечи и мечи, да, идет колода. В смысле, многое зависит от того, как вы смотрите на жизнь, какое у вас мировоззрение, какие мысли. От этого зависит успех в домашних делах. И карта говорит о том, что вы можете эффективно управлять другими людьми или какими-то ситуациями в кризис. Вот у всех, допустим, уже плохо, да, что-то, а вы единственные можете понимать, как эту ситуацию развернуть в лучшую сторону, как выйти из какой-то сложной ситуации. Вы уже достигли успеха, да, вы уже научились выходить из каких-то ситуаций, так научите этому других, возможно, именно близких, каких-то родственников, да, которые нуждаются в помощи. Помогите им, посмотрите вообще, кто нуждается и помогите им. Итак, дорогие весы, задача у у вас шикарные, да, проявить себя показать себя добиться успеха и сделать такой рывок в своей жизни события через которое это будет проходить завершение какого-то этапа начала нового эмоциональность да, очень сильная такая которая дает нам на будущее э, такие как бы уверенность в будущем и э, выбор нужно правильно сделать для того чтобы открылись новые какие-то двери если вы сидите где-то один и не общаетесь с людьми, карта говорит, выходите и общайтесь, потому что это несет решение проблем. Показывайте себя. В работе нужно сохранить стабильность, это принесет новые какие-то возможности. Может, надо потерпеть чуть-чуть. И в семье нужно решительные какие-то меры и решения принимать, помогать своим близким родственникам. Да, это откроет вот эти решения, они откроют возможность, что вы сможете кому-то в чем-то помогать. И это поможет им выйти из трудных ситуаций. Дорогие друзья, дорогие... Так, я, по-моему, оговорилась, перед этим где-то говорила весы, да? Дорогие скорпионы, шикарно у вас расклад. Проявляйте себя, показывайте, добивайтесь. И если у вас какие-то дороги, планируются поездки, то ездите, потому что это принесет успех и благо. Я желаю вам удачи. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.